Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Какой сегодня день? День труда, 1 мая. Здрасте. Mm -hmm. Отлично. Ну, вообще раньше назывался этот праздник День солидарности трудящихся в борьбе за свои права. Как вы считаете, вот такая вот замена на день труда правомерная, она отражает ситуацию. Так, ну в целом ничего не могу сказать, так я сам трудяга. Так mm -hmm. что, ну, в День для труда, как меня воспитали, так я к этому отношусь. Изначально, да, согласен с вами. В плане того, что про. Да, как вот вы сказали. Солидарность, Солидарность труда. труда да. В борьбе за права. Да, да, да, да, да. Оно как бы изначально и считалось этим праздником. А потом угу. уже при смене власти, при смене режима уже как бы пришло так к нам. Поменяются как... праздник Нет название праздника поменялось. Суть да. одна та же осталась, только название изменилось. Угу. Вот. Так, хорошо. Вот вы сказали, что вы сам трудящийся. А как вы думаете, ваши права нарушаются, не нарушаются, вам становится лучше жить, может быть, или хуже? А, я от этого, кстати, не завишу, если можно так mm -hmm. сказать, в плане того, что я вольно наемный. То есть mm -hmm. я сам выбираю себе работу, в плане того, что согласен ли работать за эти условия или нет. То есть меня как бы не пугает трудоустройства. Я работаю неофициально, так что ну, угу. больно наемный, можно сказать. Понятно. Но ну, и вы знаете, чему был раньше посвящен этот праздник, в связи с чем он появился? Ну, это, скорее всего, с ленинских времен, так как крестьяне, не крестьяне, чтобы они имели право выбора, а, не могу сказать точно. Нет, это вообще день памяти и солидарности с бостонскими рабочими, которых расстреляли за их экономические требования. И поэтому О, логичный вопрос, а стоит ли выходить не с экономическими тогда, а с политическими требованиями к правительству? А, вот этого я уже сказать точно не могу, потому что таких тонкостей я знать не знаю. Поэтому уж извините. Ну, хорошо. Спасибо вам за ваше внимание, за ваши ответы. Удачи, с праздником. До Давай. свидания. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? 1 мая. День труда. Что сегодня празднуют? чему посвящен был праздник? Дню труда. Хорошо, а как вы думаете, его раньше называли «День солидарности трудящихся в борьбе за свои права». Равноценна ли замена на День труда? Думаю, нет. Хорошо, а как вы думаете, в связи с чем буржуазия и буржуазное правительство изменило название праздника? Я не знаю. Хорошо, знали ли вы, что изначально праздник был связан с расстрелом рабочей демонстрации в Бостоне? То есть их вспоминали и с ними солидаризировались в борьбе за их экономические и в том числе и политические права. Как вы думаете, сейчас политические экономические права трудящихся, ваших родителей в том числе, они защищены или их надо защищать вновь и вновь? Надо защищать вновь и вновь. Хорошо. А, ну и по текущей теме, вот вы идете в сторону проспекта когда-то Кирова, как, как вы считаете, замена проспекта Кирова на проспект Солыпина, она вообще актуальна, надо ли это было? Нет. Благодарим за ответ и удачного дня. С праздником Досов. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? Здравствуйте, сегодня 1 мая и плюс еще праздник православных Антипас, Красная Горка. Понятно. Ну а вы в курсе, наверное, про то, что 1 мая это был день солидарности трудящихся в борьбе за свои права? Конечно. Как вы считаете, сейчас у трудящихся права защищены? Конечно, наша конституция нас защищает Хорошо Ну а она защищает в реальности Или чисто декларативно? Конечно, в реальности Все работает Ладно так. У меня еще такой вопрос По поводу 1 мая Как раз Вы в курсе, что праздник появился В память жертв Расстрела бостонского Восстания То есть там вышли рабочие Бостона с экономическими требованиями американская полиция их расстреляла как вы считаете сейчас подобное возможно возможно ли защита своих прав экономических и политических я политический вопрос не комментирую хорошо ну около политический вопрос мы стоим на проспекте Кирова, который внезапно переименовали в проспект Столыпина. Как вы считаете, такое, такая замена исторических личностей, она актуальна или наоборот Киров был лучше? Конечно, актуальна. Столыпин очень много сделал для нашего города, поэтому я поддерживаю это решение. О, раз вы поддерживаете это решение, перечислите, пожалуйста, пару фактов, которые... точнее, пару... Дел, который Столыпин сделал именно для Саратова. Пожалуйста. Ну, начнем только с Столыпинской реформы. Дальше, я думаю, не стоит экскурс в историю проводить. Нет, но Столыпинская реформа, она же не чисто для Саратова была. Я просил именно для Саратова. Почему в Саратове важно было заменить центральную улицу на Столыпина? Я не возражаю против этого решения. Я не против, я же вам сказал. Ну, так я же не говорю, что вы возражаете. Ну, так я попросил на конкретный вопрос ответить. Вы можете на него? Я думаю, моего ответа достаточно. Ну, Столыпинская реформа, так же, как и Столыпинский галстук, не особо хорошо повлияли на Российскую империю. И мы последствия их видим. Ну, хорошо, спасибо вам за ответы, удачного дня. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? 1 мая. Хорошо, а чему посвящен этот праздник? Труду. Труду, Наконец. Отлично. Как считаете, то, что заменили День солидарности трудящихся в борьбе за свои права на просто День труда, это равноценная замена или нет? Ну, конечно, не то, что хотели донести первоначально, но смысл смысл примерно такое же mm -hmm. ну просто немножечко урезали половину оторвали как в этом в как скотный двор <с> там мы урезали половину смысла просто вы про скотный двор не небось да. Основной смысл э, религии таковой. Коммунизма да, да. урезали наполовину. Вот как, как это. Но, несмотря на то, что Орвал был социалистом, но он не до конца понял саму идею. Ну конечно, он же из другой страны. Он вообще не понимал внутренний социализм. Он Нет, э, вообще социализм был придуман французами, э, доведен до научной степени немцами и ну, а мы англичанами. Ты... Еще. Ну, мы тут просто приурочились к этому всему. Ну ладно. Ну, все-таки у Ленина была теория, что мы, как слабое звено империалистической цепи, можем первый революционизироваться в новое. Да, но давайте продолжим про 1 мая. Вот. Вы знаете, чему был посвящен изначально этот праздник? Что расстреляли бостонских рабочих, когда они вышли с экономическими требованиями? Нет, вот так, наверное, больше половины людей не знают, чему изначально посвящено. Эта дата посвящена. Я так думаю. Просто, ну как для нас, день труда, и все. Мы все выходим на всякие там субботники, работаем и все. Как и для всех людей, что я буду <смех> придумывать? Микрофон. <смех> да я поняла, все. <смех> так, хорошо. Вот. А сейчас, как вы думаете, права трудящихся и угнетенных масс, они соблюдаются? За них надо дальше бороться? Конечно, надо дальше бороться. Сейчас не у всех права соблюдаются. Сейчас есть всякие разные черные зарплаты, серые. Есть э, эти таджики, которые приезжают, они вообще там <смех> неофициально работают. Конечно, надо сейчас за этим всем следить. Все, отлично вы вспомнили про таджиков и других гостей. А, а как вы думаете, кому выгодны таджики и другие трудящиеся, которые без найма официального проходят? Кто дешевле будет? Русский? <смех> Таджик. Естественно, таджик нашему работодателю, русскому, будет таджик дешевле. Он не знает, сколько должно оплачиваться, он вообще не знает никаких законов, как, когда, сколько. Хорошо будет работодателю, он все придумает сам, напишет договор сам, еще там много минусов поставит в свою пользу, и все будет хорошо для него. А для таджика, ну, ему все равно, для него рубль будет в сто раз больше, чем его там валюта. Поэтому для него будет прекрасные заработки для семьи. Отлично, благодарю вас за очень интересное интервью, с праздником еще раз, до свидания Добрый день, меня зовут Аркадий, какой сегодня день? Первый мая день, труд май Хорошо, а вы слышали когда-нибудь, что этот день назывался иначе? День солидарности трудящихся в борьбе за свои права Ну, в Советском Союзе я слышал об этом, ну, раньше, да, был такой. Как считаете, замена на просто Мир Труд Май, День Весны Труда, равноценна? Да-да, ничего не поменялось, просто название, мне кажется, все. А так, все то же самое осталось. Но, как вы думаете, сейчас права защищены, трудящиеся солидарны в борьбе Конечно. за них? Конечно, да, вполне. Хорошо. Так, а знали ли вы, чему вообще изначально был посвящен этот день и как он появился? Может, слышали про расстрел рабочих в Бостоне mm -hmm. полицией? Нет, я не слухал об этом даже. Я не вникал еще в это. Ну, и даже не интересовался. Uh -huh. Понятно, хорошо. Ну, и немножко ближе к нашему времени, к нашему городу, вы идете в сторону проспекта Кирова. А, Равноценно ли замена названия на проспект Столыпина, как вы считаете? Я сам не местный, так что я вам не скажу, я, я не отсюда Так что не из этого города Поэтому мне тут нечего вам добавить Хорошо, благодарю за ответ Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол» Какой сегодня день? Uh, сегодня 3... 1 мая Чему был посвящен этот праздник? Я не считаю, что это праздник Почему? Ну, я не знаю, я не отмечаю это никак Не как праздник, для меня это просто обычный день Ну, воскресенье это хорошо Хорошо, а вы слышали когда-нибудь про День солидарности трудящихся в борьбе за свои права? Ну да, наверное, в Советском Союзе это было актуально Ну а сейчас актуально? У трудящихся права защищены, может быть Может экономически они сейчас в выигрышном положении? Ну, мне кажется, нет, но этот праздник ни к чему, то есть, это праздник не этой страны, явно. Мне кажется, это было актуально в Советском Союзе. Вот, мое мнение. Интересное мнение, хорошо. Так, и по поводу истории этого праздника, можешь слышали, что в Бостоне расстреляли рабочих в 890-е годы, и на втором конгрессе как раз Интернационала признали... 1 мая Днем памяти и солидарности с ними в борьбе за их права и посвятили этому праздник Вы что-нибудь слышали об этом? Нет, к сожалению, нет. Я, я вот мало Не знал о таком трагическом событии. Ну, да. Зато оно послужило для других спусковым крючком для изменения их жизни, в том числе. Это, это прекрасно. Я считаю, что любые, ну, как бы такие дни памяти, они, значит, нужны. Я просто, к сожалению, не знал. Видимо, плохо учил историю. Возможно. Благодарю за ваше мнение. Удачного дня. С праздником. До свидания. Добрый день. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? Здравствуйте. Сегодня 1 мая. День весны труда, если рассматривать праздники Российской Федерации, утвержденные государством. Хорошо. Слышали ли вы, что раньше этот праздник назывался «День солидарности трудящихся», всемирный причем, в борьбе за свои права? Как вы считаете, сейчас за права трудящимся еще надо бороться или они уже все защищены? Конечно, за права трудящихся бороться нужно всегда, поскольку мы живем в капиталистическом обществе и права трудящихся постоянно ущемляются. Борьба за них всегда обязательна, потому что все-таки в складывающейся экономической ситуации, когда жизнь становится все хуже, солидарность, она всегда обязательна. Отлично. И как считаете, вот то, что случилось в в 1892 году в Бостоне, что демонстрацию с мирными экономическими требованиями расстреляла полиция. И это послужило как раз основой для солидарности трудящихся на втором конгрессе интернационала. Приняли этот праздник как день памяти изначально, а потом уже как праздник. Как вы думаете, сейчас такое вновь возможно? Ну, смотрите, вы говорите про 1892, даже если примерно, ну, допустим, кровавое воскресенье 1905 года. Спустя 13 лет это произошло. А в нашей реальности, ну, конечно, расстрелы маловероятны, но... Жена Азьен, 2010 год. Ну, все-таки в зависимости от требований, от количества манифестующих и... От количества выступающих и от э, уровня пролоббированности крупного капитала в правительстве все зависит Вот так Хорошо, и по поводу нашего родного любимого города У нас недавно сменили проспект Кирова на проспект Столыпина Как вы думаете, это нормально для текущей? Политическая ситуация или нет? Ну, в данном случае у нас же все-таки курс там на декоммунизацию и так далее Но я считаю, что, по крайней мере, проспект Хирова в проспект Столыпино Его нужно было не в проспект Столыпино переименовать А все-таки, наверное, в улицу Немецкую А в Волжскую, в улицу Армянскую Все-таки это сохранилась бы историчность, аутентичность как бы саратских топонимов А вот именно в проспект Столыпино Ну, э, такой большой-большой вопрос Хорошо, благодарю вас за ваше мнение. С праздником! До свидания!